тело у нас от лемурийских времен эмоциональное тело у нас от, атланти... от атлантических времен сейчас нам нужно учиться разуму сейчас вокруг нас все люди примерно на 80 процентов все еще представляют атлантических людей то есть у них фокус в основном на развитии эмоций и э, Обучаем, обучаются эти люди брать контроль над эмоциями. Но 20% нарождающихся людей это новая арийская раса, пятая. Вот мы с вами в самом начале находимся. Вот по некоторым признакам, все люди, которые пришли в эту группу, относятся уже, скорее всего, к нарождающейся арийской расе. Почему? Потому что уже вы живете не столько эмоциями, сколько разумом уже умеете контролировать свою жизнь более-менее. И интересы у вас лежат все-таки в сфере разума. Понять, понять, что происходит, понять, куда мы идем, понять, кто я есть. Вот когда человек ставит эти вопросы, это один из первых признаков того, что ваш солнечный ангел ну, очень мощный. Вот почему я на картинке рисую так. Солнечный ангел своими крылышками держит. Остальные наши тела физическое лимурийское тело, атлантическое эмоциональное и арийское тело из ментала, которое у нас еще пока в начальной фазе. Это матрешка, и она вам известна.